Всем привет! Добро пожаловать на канал Ксеньоре Тати, где мы учим испанский язык всего лишь за 3 минуты. Сегодня мы с вами пройдем порядковые числительные, количественные числительные. Мы с вами уже прошли, вы можете посмотреть это видео на моем канале. А сегодня мы с вами пройдем порядковые числительные. Давайте начнем. В целом испанск... испанцы используют всего лишь 10 порядковых числительных. То есть первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Одиннадцатый, они уже не говорят, они говорят 11, 11, 12, 13 и так далее. Поэтому мы с вами выучим первые 10. Да? Первый, primero, второй, segundo, третий, tercero, четвертый, cuarto, пятый, quinto, шестой, sexto, седьмой, септиму, восьмой, octavo, девятый, noveno. Десятый десимо. Мы эти действия выучиваем, потом мы говорим просто 11, 12, 13, 14 и так далее. Например, эль пишу, эль пример пишу, ла-сегун да мухер, да. Если вы сейчас внимательно слушали меня, то заметили, что... Каждый у нас порядок, порядковый числительный меняется по роду и числу, да? Ну, число могли не видеть, но род могли увидеть, да? Порядковый числительный всегда согласуется в роде и в числе существительным. То есть, существительное в женском роде значит и идет кинта, э, например, да? Пятая. И всегда перед ними используется определенный артикль. La segunda mujer. Они, видите, стоят перед существительным. La segunda mujer. El tercer piso и так далее, да, los primeros días, то есть, видите, я артиклю меняю род и число, также меняю и порядковое свидетельство, род и число, в зависимости от существительного. И такие существительные, как примеру, и tercero, то есть первые и третий, меняют свое окончание о, теряют, вернее, свое окончание о перед существительным мужского рода. Единственное число, например, el primer hijo, el tercer marido, да, но зато... Los primeros días, la segunda, hoy, la tercera mujer. И когда, кстати, речь идет о употреблении порядка вычислительных в, в, в дате, да, то они используют только для того, чтобы сказать первое число месяца, не знаю, 1 апреля, 1 февраля, 1 марта, 1 января, да, только то есть первым числом месяца. Дальше идет использование уже количества вычислительных. Например, «el primero de marzo» – 1 марта, да, но Эль каторсе дейнеру. 14 января. Да? Вот и все. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие еще видео. Не забываем заходить на мою страничку, там много полезной информации а в испанском языке, много полезных материалов и подписываемся на мой инстаграм.